Друзья мои, всем привет! Наступила суббота. Поскольку наступил рассвет, с рассветом наступила суббота. 11 августа 2018 года. Вчера я получил от Людочки два вопроса в голосовом формате. И на которые сегодня я отвечаю. Вот вопрос у нас первый. Владимир, добрый вечер. Я понимаю, что писать вот пациенту очень долго но, но, но... сложно. Вот скажи, пожалуйста, я помню, я понимаю, что Христос как таковой, ни разу не воплощался на земле, что Иисуса Назарета это, это вообще даже не Христос, а просто Сусе специально пришла с определенной задачей, потому что чего ну, не выражается сейчас это тоже как и Христос задачи, Друзья мои, мое мнение очень простое. Пришествие происходит ежесекундно. Через. Всех людей, которые живут на этой планете. Каких-то людей мы замечаем больше, каких-то людей мы замечаем меньше, но так или иначе Всевышний через сердца наши действует ежемоментно. Пророки, которые описаны людьми в различных писаниях, Разумеется, они существовали. Разумеется, и сейчас есть пророки, которые, может быть, когда-то будут описаны. Как правило, уже после жизни какому-то из людей присваивается статус пророка другими людьми. Но это никоим образом не меняет то, что через каждого из нас Всевышний действует. Через кого-то, вот так, что люди воспринимают это, как он пророк, а через кого-то более незаметно, но абсолютно через всех. Потому что вся игра, которая происходит в этой реальности, которую мы осознаем как реальную, она производится исключительно нашим отцом. Через наши души и через наши действия, через наше воплощение. Поэтому мое мнение, что каждый человек одинаково значим для Всевышнего своим существованием. И мы обязаны своим существованием как раз Отцу нашему, ибо Он вдохнул душу в телесный форм-фактор, которые мы эксплуатируем как собственное тело, пока находимся здесь. Вот примерно так, Людочка, я могу ответить на ваш вопрос. Можно, конечно, долго еще полемизировать на эту тему, но я призываю никого, ни из кого не делать никаких культов, потому что истинная религия в сердце нашем. Только так и никак иначе. Было еще второй вопрос, сейчас его озвучим. Yeah. Mm -hmm. mm. yeah. Да, и вот еще один вопрос пришел. То, что ты, так сказать, как ты говоришь, или то, что ты как ты делишься, как ты делишь, ты делишь, как ты делишь, вот ты делишь, как ты делишь, все, это как как ты вот Отвечу на этот вопрос. Моя религия это исток. Моя религия это всевышний. Моя религия это все в сердце моем, в душе моей. Из всех конфессий, которые на сегодняшний день существуют, кои предназначены для управления социумом, являются в основной своей массе опиумом для народа, я беру то, что я вижу в них, то, что мне по сердцу. И, разумеется, поскольку, поскольку у меня есть возможность непосредственного контакта с тонким миром, я задаю вопросы, и Архангелам, и Всевышним относительно того, насколько соответствует действительности тот или иной ритуал. То есть, я уточняю в деталях абсолютно все. И то, что вы по цветам, Людочка, спросили, относительно того, какие цвета в какой день. И имена Архангелов, имена, они разные. Но те, которые я озвучиваю, они все подтверждены. И главные управители планет. И в духе Олимпа планет и архангелы. Поэтому отвечу на ваш вопрос так, я ничего не проповедую, я просто рассказываю, какой есть я. Каждый из э, смотрящих то, что я говорю, может взять, может не взять то, о чем я говорю, и что является моим знанием и моим убеждением. Любой человек, который начинает что-то проповедовать, так или иначе, попадает в ловушку собственной эгоцентричности. А попасть в ловушку собственной эгоцентричности, значит свести на нет всю свою силу. Только тот человек, который свободен от материальных аспектов нашей жизнедеятельности, я их не отвергаю. То есть мне тоже необходимо эксплуатировать и поддерживать собственную физическую оболочку, для того, чтобы она была в норме. Чтобы ей было комфортно и приятно. Но это не есть приоритет. Это скорее есть следствие духовного развития. Поскольку, поскольку материальные блага мы в этом мире получаем либо в испытания, либо в награду. В испытания получаем, когда мы не развиваем свой дух, а когда свой дух развиваем, то мы получаем это уже в награду, чтобы не нужно было разгружать вагоны и было время для того, чтобы поработать над собственным духом. Вот так я могу ответить, Людочка, на ваш вопрос. Подчеркну еще на концовке этой речи, что я ничего не пропагандирую, я ничего не навязываю никому. Я просто говорю о том, как я думаю и что я есть. Вот все. Не более того. Кому нужно, тот возьмет от меня, ну, как собственно и от любого другого, то, что нужно ему, и сделает свое. Потому что только в сердце каждого есть истинная религия. Все остальное. Это со скобочками. А нужны вам скобочки или не нужны, это уже дело каждого. Вот, собственно, что хотелось мне ответить и что я ответил на вопрос Людочки. За сим я вас всех обнимаю, целую и всех вас люблю как самого себя. Пока.